Посмотрю, да я что кидаешь! Блин. Так, не, не, так ладно. блин, еще раз. Так, так София, ну, Да, да, мне я... видно костя, да, мне видно да. ее. Почему? Ну, когда на стоят. Да, когда на это не видно. Ладно. Этот э, смартфон станет. Э, нет. Нет. Мм. Нет, не когда сейчас. Я... Ага, вот. Так. Фу, блядь, в сумку. Положили.